После того, как вы сформируете свою идею, устроитесь в компанию на какое-то время. Вы спросите, а для чего мне это делать, если у меня и так есть идея? А у меня к вам встречный вопрос, а как вы собираетесь опередить того, о чьем мире не знаете ничего? Таким образом, вы изучите абсолютно все и сможете проще стать номером один в этой сфере.